Приветствую всех на своем канале. Uh, решил сегодня сделать запись uh, вот Здесь очень такой вот так, интересный турнир у меня вышел. То есть, в принципе, uh, в конковом плане осталось 25 человек. Мое место 19. -е. Так, так, так, так, так. Uh, всего у нас было 1022 человека. Из них, как я уже сказал, осталось 25 человек, поэтому я вот решил, в принципе, вот а, Решил, в принципе, записать, посмотреть. Эх, ты долго думал я. чем у здесь? 6, там 7, да. А, Блайнды достаточно уже большие. 14-280, поэтому здесь уже, в принципе, так вот здесь неплохие шансы у нас. 94 пики туз зум турнир в принципе такой вот у меня вышел почти мы уже приближаемся к финальному столу но остается дело за малым это дойти до финального стола так, 7 8 9 3 давайте наверно вот так я сделаю Ну, нам пикушка нужна. Четыре пикетуса. Что, будем рисковать? Четыре пикетуса, наверное, было. Будем надеяться, что нам пришло. Не, нам ничего не пришло вообще. Так, но ну, здесь тоже у нас неплохие шансы на улучшение. Будем рисковать, конечно, здесь уже. Да, нам чудом повезло. В принципе, прошел неплохой блев на 5 король. В принципе, 4000 почти все свои отдал. И в игре неплохо у нас 12 тысяч, поэтому пока все отлично проходит. Семь дома. Так, а наш вот э, замечательный стол, в принципе, который, как я уже говорил, если получится, то мы... Так, здесь король 6 я буду тут тоже туз 2, да? Нам тут тройка туз нужна. Тут крести. ет 3 нам валет или 3, 3 надо тройка валет до да. так 160 зайду Второй буду делать рейс Попробую выбить. 600 король валюты буду калировать. Так, ну нам... Много столов у меня открыто, поэтому тут приходится делать анализ не только, но здесь... Турбированный турнир, даже гипертурбы, поэтому тут 10 валет, тут уже стадия Ва-банк. Смело идем. Так, 10-5 сбрасывать. А здесь у нас неплохие шансы. Нам 9 король Туз нужно поэтому смело колируем. А, но опять же, тут uh, 360. Мы в четверку попали, правда, после нас два uh, человека так я здесь буду пушить так 80 60. да правильно мы сделали ага, у нас друзья 5 минутный перерыв поэтому вернемся после перерыва у нас тут по правилам покера в конце каждого часа без пяти скажем 9 сейчас у нас объявлен 5-минутный перерыв, поэтому увидимся. Еще. Так, закончился у нас перерыв, и мы продолжаем а, трансляцию покера. И осталось у нас... А, так, две четверки я буду калировать. У нас осталось 21 человек за этим столом, поэтому... зайти колом здесь конечно у меня стек принципе так вот наполовину тут с вот 200 тысяч есть да нам четверка не пришла поэтому будем просто кол делать Еще у нас тут вот открылся один стол, на моих мы, мы его уберем. Сюда вот его поставим, чтобы нам э, не мешал, да? э, Каролина, здесь я. Запушу на удачу, конечно. Король 8 тоже. Здесь сбрасывает. Тут стек очень большой, ага громаднейший стек. 140-147 тысяч. Так, 5.7 у нас э, на нашем, скажем. Здесь тоже дамы валит, одномас, не буду пушить. Так, 5-7 буду сбрасывать осталось у нас 20 человек ну, в принципе по призам у нас а, следующая выплата 4 доллара 90 центов и короли хотелось посмотреть ага отлично вот они наши короли сейчас мы посмотрим у нас получилось выбить достаточно неплохо мы сыграли да. так три король будем выбрасывать Ой, тут э, на нескольких столах играть, поэтому, как я уже говорил, что будем. Так. Хотелось сделать анализ а, по королям. Это вот этот стол. Который, кстати, такой у нас... Да, в принципе, нам повезло. Почти все пошли в банк Ну, все-таки у нас э, короли была довольно-таки сильная рука. И там стрит намечался, я смотрел. Ну никому ничего не доехало и мы в принципе достаточно неплохо получилось у нас. И, кстати в этом турнире первое место 820 долларов достаточно приличные деньги, поэтому так так туалет тоже будет. Так, ну здесь мы будем на 6-8 выбрасывать. А пятерку то же самое. У нас 9-8. Карты старше есть. Так, здесь туз дама вабанг, да, почти. А, не, не в подъем, да? Ну, хорошая рука, но после нас еще три человека, поэтому тут я просто выбрасывать буду. Так, а на этом столе нам нужны такие хорошие карты монстровские. Хотелось бы, конечно наибольший результат хороший показать бы в принципе зум турнир это наверное такой вот ну, давно я не доходил в зум турнире до таких призовых мест в принципе так вот из тысячи 20 осталось то есть в этом плане что давно я уже не попадал в призы в зум турнире поэтому сейчас вот у меня есть такая возможность В принципе мы уже в призах но как я уже сказал хотелось бы показать хороший результат в принципе выложить данное видео так, 5 6 7 8 у нас да, старшая есть вось... восьмерка ее валет поэтому тут просто выбрасываем 10 валет хорошая рука но после нас много человек сидит поэтому тут смело выбрасываем будем ждать в надежде что нам что-то доедет более хорошее тут в принципе по количеству фишек мы опять же достаточно нормально сидим поэтому можно а, достаточно бленды тоже хочу сказать что уже поджимает но будем надеяться что так, 9, 8, Туз 3 тоже буду выбрасывать. Так, а здесь у нас прям уже поставил пушфолда. Туз 7, до да. На 800. Ладно, выброшу Ну, решил я атаковать. Получил Алын, конечно, тут 7-9. Просто будем выбрасываться. Так. 8, Тут 9 такого будет. У нас достаточно тоже. Много столов открылось. Так, у нас есть девятка Я буду ставить, получать информацию. Дама, 8. 8. Дама, то же самое. неплохой рейс так ну 5 король ничего нету тут сильно ну, давайте редайн 350 тысяч прям вообще отлично конечно и 200 тысяч банка 15 тысяч да но нам остается рисковать в принципе тус 3200 но я наверное, буду на сбрасывать да ну вот. так и мы уже конечно из 20 но в принципе с одной стороны я посмотрим как мы тут ä, правильно в принципе сыграли валет дома я буду резин заходить. здесь конечно уже надо играть Да, малый код. Будем выбрасывать. Надеюсь, что тут король. Да, тут флэш. 19 человек, мое место. 17. Ну, так вот мы потихоньку продвигаемся. Конечно, стек не так уж большой, но пока что еще можно играть. Ну, тут я думаю тоже буду ставить да там болты у нас от, открылся турнирчик, а, пришла семерка Так, на даму-король мы ничего не поймали, очень жаль. Так, тут 4 четыре, тут, конечно, я буду пушить. 8, но я тут, наверное, тоже буду запихивать. Будем надеяться, что удвоимся. не повезло друзья нам посмотрим что у нас тут произошло так да там десятки оказались но в принципе бленды уже 800. у меня чуть больше 10 блендов было, поэтому я принял решение во банк идти ну попал под десятки и этот хороший турнир дама валет так а тут что-то мы тут а ну мы тут да так у нас тут надо тоже пушить стек достаточно рериз re да тут 500 но я буду выбрасывать так э, тут нас э, переехали в принципе на 8 Ничего не доехал нам и так покинули стол. А здесь у нас осталось 18 человек, ну и принципе. Сзади идем. Да, фолтус, король, неплохая рука тут. Алына будет. но ну, вот видим тут около 10 столов у нас открыто поэтому приходится все быстро анализировать да что ты будешь делать да вот не повезло нам туз король вот у нас тут вот 3800 фишек было но не судьба тоже покидает этот стол у нас так получилось что так 9 король fold 64 у нас тут давайте заколем гипер turbo так э, закроем столы ага, не попали мы смотрю столы в мы участвуем закроем столы где мы покинули так вот здесь тоже мы не играем 6 валит, сбрасывать так у нас 18 из 18 на последнем месте мы идем не знаю получится ли до финального стола дойти да. Нам пятерка нужна опять король. Здесь десятка, ну, настолько. Король, дама будет три у нас. Так, мне интересно. Да, буквально вот 50 было и я неплохо разыгрался стол. Вот, Три я, пожалуй, заколем. Так, но ну, у нас есть дама. Будем играть 4 дама, да? Ну, тоже буду калировать одномассные на ну, нам тут восьмерка нужно представлять так, так 26 конечно тут у нас вообще они а, еще есть короткий стек но ну, тут я буду выбрасывать Да, вот так вот мне ну, кажется вперед кого-то там вышли да вот наша восьмерка плюс пять но будем защищать в принципе не совсем попало Нам ничего вообще не идет конечно на нашем столе на зум турнире 17 человек осталось чисто вот ждем надеемся и верим что придет какая-нибудь рука хорошая монстра на удвоение пару кругов у нас осталось, ну две четверки тут уже, конечно, буду запушивать, надеюсь, что удвоить тоже, вот тут халк сидит, ну, я буду калировать и давайте удваиваться, нам надо удвоение. поможет давать четверку до да, кара четверок у нас Получилось, вот так казино выигрывает собрав кара четверки как вы видите написано поэтому лично мы уже немножко впереди ну, радоваться пока ма рано, ну, посмотрим. Ага, мы уже тут на, на 14 место перебрались. Ну, посмотрим, как э, покажет дальше игра. Все-таки почти в 6 раз превышают у нас крупные такие вот стэки. Есть по 300, <звы> по 350. По 350. будем ждать надеюсь еще монстра хотелось бы до финала дойти в принципе 17 человек да их еще выбить надо конечно 7 7 человек то есть даже 8 ну. Так, сейчас я посмотрю, что у нас по турнирам. 70 Нам девятка нужна. Ну ладно, пока прочекаю, посмотрю, не знаю. Вот. После нас много. Нам 9-10 нужно. А это плохая карта. Теперь нам нужно 7 или 10 для, для фулхауза. Надеюсь, тут король буду. Приходится сбрасывать. После нас просто ел много игроков, поэтому я не стал ставить. <Звучит> é, да, вот так вот рискованно, буквально вообще <Звучит> играют у нас э, люди. Вот так вот, смотрите, как так король валит, да? Если посмотреть, как было разыграно, да, вот 78 тысяч. 13, 2,5. Да, ну, я буду кодировать, конечно. Нам пятерка нужна. Пятерка, тройка. Да, у нас совпадение 252 2 король. Ничего не пришло, конечно. шансы были но они не увенчались успехом так 15 с 15 мы идем тут уже конечно уже придется надеюсь что нам поможет все-таки очень очень сильная рука ну, с богом надеюсь там ту 6 туз 9 там дама валет надеюсь нам тоже а может удачи, мы удвоимся. Да, ему везет, конечно, и шестерку он свой ловит, поэтому выбываем из турнира на 15 месте. Вот скажу так, что прям очень обидно вот так. Ту 6 зама и такой вот переезд был исполнен. Не получилось у нас зайти до финального стола. 6, 6 долларов мы заработали. <связать> ну, на этом тоже спасибо, конечно. Ну, ладно, что ж, сделай что. А, везучий Халк оказался. Шестерка пришла, доехал конечно, тут тустим там. закрываем этот стол так э, сейчас это да, да ладно продолжу писать В принципе раз уж начал э, запись сделаю так 7 столов сколько у нас тут да у нас такая осталось а, десятки да Так, но ну у нас тут тоже вот этот стол, в принципе, достаточно неплохой. блайнды сколько здесь сейчас структуру у нас по 7 минут. Идет час. Тут, в принципе, награды за убивание есть. Такой вот интересный турнир у нас. Да, тут бубей куча пришло, поэтому просто выбрасываем. два ну триста фишки поставил сыграю блефом да тут забрал десять дама рейс подъем был так на девятке я тут буду калировать конечно они не попали мы в девятку выбрасываем так валет семь. сейчас мы немножко тему стола изменим Давайте вот такую поставим. Ух ты. Чтобы они хоть как-то у нас тут... Так. Чтобы они как-то у нас тут пересекались. Так, сейчас мы тут фон изменим. давайте красики что сейчас, сейчас сейчас сейчас сейчас иду 10 дамы 5-2 тут 6 там нужен в принципе Я буду ставить подъем делать но ну, тут мы рейзером были поэтому тут дам я буду подъем делать полбанка где-то Ну тут ту 6 нам не пришло поэтому выбрасываем 20 минут ну вообще в среднем э, турнир проходит около ну где-то часов 8 поэтому я так улыбнулся турнир идет 20 минут но ну, это смешно конечно весело Я думаю, хотя бы часа полтора он идет тус 7 будем выбрасывать Давайте посмотрим сколько вот так ладно чем и тут это надо регистрироваться так баунти будем играть ага отлично в баунти еще не регистрировались так дальше Сейчас мы будем зарабатывать деньги д да? а, за доллар 10 тоже будем играть 10 валет ва-банк пошел ну, здесь какой-то сумасшедший нам попался да так ну здесь вот неплохой флоп 120 а, до да, 10 5 давайте надеемся что нам доедет десятка дома черви 10 дома 5 10 дома 5 10 дома 5 нет нам ничего не доехал поэтому мы ладно еще сыграем делаем рыбай 40 был так 6 8 6 выбрасываем 4 8 на ну, этот буду ставить тут нам 9 черви нужно Это 7 бей черви да точно весь червище Туз. Ну, как вы видите что нам бывало не доезжали флоп конечно хороший так пиццу не буду Ну нам тут черви 7 нужно да жаль что нам черви черви нужно черви да тут запушиваем тоже нам доехали впервые ну будем надеяться что так валет 6 дома нам надо и буби еще пришли пришло небольшое улучшение тус валет 250 и Нет, не пришло нам. Так. Открылся у нас тут турнир. Туз валет, но буду ставить. друзья продолжаем дальше регистрацию так вот би 740 долларов 360 да? заколем принципе мы а, для этого и удваивались что нам играть а, ну давайте в бик зайдем да у нас уже конечно два ба банк поэтому просто сбрасываем так 330 30, 30 до да? да почти 2000 долларов первое место будем играть будем играть нам нужны деньги Так, сейчас надо хочу глянуть. Э, везде ли мы играем. Семерка, да? Семь балет. Туз дама король буду прилично ставить. Ну, давайте калировать 9 туз дама король. Ну ну 9 туз дама король. Есть туз. Отлично. Пошло дело. А, две пары брата. у человечка, но. Ну. 160 ну ладно сыграем опять же 9 туз нам нужен да вот он туз пришел отлично Туз-8, туз-8, одномастной карты, да. Буду коллировать. Туз-король ничего не доехал нам. Туз-10. Да, хотелось бы сыграть, но тут, в принципе, рейс был хороший. 7-9 будем играть. Так, и что у нас тут? Так, ну, наверное, и все. Да, тут уже 23 часа. Тут уже пока хватит на сегодня. Линкол буду сбрасывать пятерки, 10 король. В принципе, так вот Луза играет на 10 король. Порядка около 4000 тысяч фишек. Закалировал, ну и проиграл он, да? Да, проиграл я бы конечно, на восьмерке, но, в принципе, не для кого-то 8. 7, 9. 7, 800. Тут, ну, тоже 7. -то. Бленд 800. У меня чуть меньше 10 блендов. Тут, тут 7 одномассно. 6 человек за столом, в принципе, ну, достаточно. Думаю, хорошая рука. Так, ну, в принципе, у нас вот осталось такое вот количество столов. Их у нас 9. 4. Да, 9 столов. 3-8. Ну, достаточно тут вот, призовые почти 500 долларов. В принципе, такие вот. Скажу, скажу, скажу, что хорошие призовые за некоторыми столами есть, поэтому так 8 сбрасываем мы четыре, шесть тоже выбрасываем. 9 король, в принципе, хороший флоп. Король 9 черви нам надо. Но лучше черву, черву, мне кажется, надо понять. Тут вабанг, да, вабанг пускает. Опять же, 2 девятки будет пуш. Ну, я тут буду калировать. Король 9 черви нам надо. Король 9 черви, ну да, проиграли мы, конечно, не, не пришло нам. У него две пары было. У нас хорошие карты были, но в этот раз нам не свезло, так сказать, поэтому. Эх, ты, немножечко. Ну, такой не сильно турнируют 216 долларов за 500 за 55 центов а, здесь мы ловим 678 ошибся 510 нам надо пока еще не поймали в принципе такой хороший рис был Да, вот такой рис показался, что... Так, ну я тут дам валет, буду калировать. Так, закрыли мы этот стол. Сейчас я гляну. Да, вот здесь вот так вот мы 7000 прям рискнули, конечно. Можно было еще играть, но... Иногда говорю бывает такое, что вот вы идете в банк и скажу, что не совсем это правильный ход был. У нас в принципе. Сейчас посмотрю, у нас лобби по 10 минут, то есть можно получить, я думаю, хороший результат с этого турнира. Ну вот. два три закроем того у нас осталось 8 столов надеюсь что о тут до призовых дошли сколько он идет то 5 минут а он гипертурбо поэтому скорость такая большая и у нас вот повезло в гипертурбирован до да, пошла выплата ну, небольшая 87 центов в принципе а за 0 55 центов мы зашли и уже в призах 27 выбрасываем 3 действия 1масные тут туз 2 я буду пушить и в принципе удваиваться ох хорошие карты давали дошел повезло 800 очень большой подъем поэтому просто выбрасываем тут у нас есть десятка буду ставить тут вот, в принципе обрыв связи но ну, здесь две пятерки тоже буду э, пушить или калировать в принципе здесь э, бленды 600 1200 поэтому я тут э, не знаю 5 блендов там так вот из турнира а, тут туз 2 тут ну да тут сильные карты были то же самое тут с 9 Пуш пошел. но ну, тут у нас опять мы проиграем, нас переезжают. Сразу ловит сет восьмерок и покидаем турнир. Хотя тут 9 пришло, но это нас не спасает. Да, тут опять переезд. А, вальты, вальты, вальты. 10. Да, пуш будет. А, переезд. Стритом. Ну тут, конечно, тоже бабанку с 3. Две тройки заходим в игру. Так, ну здесь мы в этом турнире заняли 8, заработали 87 центов. В принципе, в два раза удвоились. Поздравляю. И здесь мы тоже. Дама валет кол, шестерки. Давайте будем колить, ловить шестерку. 86 шесть тоже гипер но буду пушить да зам тут ловит на пика нужно не приходит выбиваем из турнира так тройки убрасываем 7 король и вот у нас уже сместилась тут я буду выбрасывать до шести турниров в принципе тоже такой вот а нет даже вот так валет король дама нам нужно дама король валет в принципе хорошие шансы на улучшение король но здесь три буги поэтому играем аккуратно да там и у нас друзья пятиминутный на перерыв В принципе давайте посмотрим раздачу там тоже король оказался ну, в принципе так неплохо урвали у нас 9000 почти мы тут а нет еще есть 10-14 нормально мы занимаем по фишкам нормально у нас получается поэтому э, все идем на перерыв и пока что я запись останавливаю писать пока не буду если там будут какие-то хорошие результаты то в принципе будет просто вторая часть поэтому всего доброго спасибо кто смотрел Love is too